А вот здесь у тебя, смотри, щелина Расхлябано, как дырка у шлюхи <свят> <свят> Вот где забивай пво Гвоздик есть, да? <свят> Давай, заколачивай <свят> <свят> Да, да, да Все вы верно думаете там, да Да, да, да, да, да. Все вы правильно думаете Да что ты, черт побери, такое несешь.